всем привет ребята и добро пожаловать на канал я оля и сегодня у меня родилась идея смешать интересные лизунчики мой Little Pony вместе с тестом для лепки, и посмотреть получится ли у нас слаймик или нет и что в принципе вообще произойдет с лизуном если вы хотите еще видео эксперименты с лизунами то обязательно поставьте лайк этому видео и также обязательно пишите комментарии те кто пишет комментарии автоматически участвуют в конкурсах на подобные лизуны. Следите за будущим видео и обязательно выиграйте. И давайте же приступим. Откроем наш лизунчик. Он очень классный. Мне прям нравится. Тут внутри такие классные лошадки. Смотрите положим сюда наш лизунчик прозрачный и давайте будем закладывать наше тесто для лепки и сейчас это все будем перемешивать и смотреть что у нас получится Силу прилагаю, чтобы все это перемешать, потому что не хочет наш лизун смешиваться вместе с тестом. Ребятки, мешала-мешала и намешала вот такую вот коричневую жижу. Все вместе, все ингредиенты смешала. Я не могу сказать, что это похоже на слайм. Это больше какая-то жижа, это лизун и... Здесь также тесто для лепки и немножко пены для бритья. Я вам не рекомендую повторять этот эксперимент, потому что как-то не очень получилось хорошо. Конечно, можно еще попробовать повымешивать это все и добавить немножко тетрабората натрия. Я, конечно, попробую, но мне кажется, что все равно к хорошему прям результату это... Не приведет, он будет рваться. Так что, если вы покупаете э, лизуны э, My Little Pony, то лучше просто играйте с этим лизуном, э, чем с чем-то его смешивать и пробовать изменить. Ну, если вы все-таки экспериментировали и уже изменили подобный. Везу, то обязательно пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю, возможно, тоже повторю. А на сегодня это все, и всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока, ваша я Оля.